становится жертвой древнего хищника до этого на комодо такое случалось настолько редко что мало кто боялся драконов когда на это небольшое общество обрушивается серия нападений местные предполагают пугающую возможность Неужели крупнейшие ящерицы на планете научились охотиться на человека? Разгадать эту тайну должна команда международных специалистов. Им придется найти улики и раскрыть факты, которые покажут, кто был охотником, а кто жертвой. Охота на охотника в пасти дракона. Единственная деревня острова Комода встречает очередное утро. Столбик термометра ползет вверх. Как и все дети, восьмилетний Мансур с друзьями идут играть в ближайший лес. необычная опасность. Здесь живут одни из самых ужасных рептилий на Земле. Комодские вараны. Обычно легендарные великаны не тревожат людей. Самый большой и опасный ящер на планете схватил Мансура. Этот живой дракон — грозный противник. Комодские вараны достигают длины трех метров и весят более 90 килограммов. Они крупнее леопарда или пумы. Одни из самых быстрых рептилий на суше. Они могут стоять на двух лапах и проплывают сотни метров под водой. Их кожу покрывают чешуя толщиной с ноготь. А 5-сантиметровые когти с легкостью роют сухую землю. Однако, как говорят специалисты, их главная сила кроется в челюстях. Гордон, это череп молодого комодского варана. Здесь явно выделяется зубной аппарат. Грег Эриксон, профессор биологии в Университете Флориды. На уж они весьма опасны. Представь, если такой схватит за руку или за ногу. Он совещается с профессором Университета Теннесси Гордоном Берхартом, изучавшим комодских варанов в зоопарке Вашингтона. У животного 60 изогнутых зубов. Они отличаются от зубов большинства хищных рептилий. Например, если посмотреть на зубы аллигатора, то они созданы, чтобы хватать жертву. Здесь совсем другая система. Эти зубы не только острые, но и зазубренные. Они похожи на столовые ножи. Во многих отношениях комодский варан — это сухопутная акула. Как и у акулы, зубы ворона остры, словно бритва, и регулярно меняются. Способы нападения также похожи. Эти животные, как и акулы, кормятся, делая выпад и вырывая кусок. Они глубоко кусают жертву и тянут, оставляя зияющую рану. Даже мелкое животное способно нанести большой ущерб. Можно представить, на что способно гораздо более крупное. Драконы водятся лишь на нескольких отдаленных островах Индонезии. Их ареал обитания меньше, чем у любого хищника Земли. Из-за такой изоляции наука узнала про ящериц чуть меньше ста лет назад. Однако островитяне жили рядом с огромными варанами, которых они зовут Орос, веками, прежде чем о тех узнали остальные. Местная легенда гласит, что во время первой встречи людей и Орос появился бог и сказал, что они братья и не должны друг другу вредить. Похоже, чаще всего мифический мир сохранялся. Почему же Мансур подвергся нападению? Хотя они и хищники, обычно эти ящеры не угрожают человеку. Десятилетиями ученые считали, что эти существа преимущественно обычные падальщики. Если изнуренный барон умер от теплового удара или другой болезни, Вараны могли съесть тело до возвращения группы. Они питались трупами и до этого. Однако нападение на Мансура этим не объяснишь. Когда варан хватает мальчика... Тот, безусловно, жив. Похоже, агрессию что-то спровоцировало. Мансур рвется из мертвой хватки. Крики мальчика слышит его дядя Джафар. вытащить племянника из пасти трехметрового дракона. Что повлекло столь редкое и жуткое нападение? Выяснять будет прибывший на комодок Грег Эриксон. Хиру, so, сколько же лет на острове живут люди? Uh, maybe... Наверное, больше ста лет. Хируру Харта по поручению национального парка комода расследует нападение на Мансура. Часто ли случаются нападения варанов? Вараны нападают на жителей острова крайне редко. Несмотря на редкость таких случаев, есть по крайней мере один известный эпизод, когда дракон напал на здорового человека. У гуска морского варана это не одни зубы. Иван Париман, начальник пристани в Лолианг, небольшой станции при парке в трех километрах от места нападения на Мансура. Здесь отмечаются дайверы, чтобы исследовать невероятно богатую морскую среду. Здесь же туристы могут увидеть огромных ящерец под присмотром смотрителей парка. Тот день начался совершенно обычно. Я осматривал лодки. Поднявшись на берег, сразу же пошел в свою комнату. Не снимая носков, потому что устал, сразу лег спать. Мне казалось, что я вижу сон. Мне снилось, будто меня укусили. Я открыл глаза. Кошмар обернулся явью. Я был поражен, напуган. Я пытался освободить ногу и спасти варана. Потом перепрыгнул через него и выбежал за дверь. Париман добирается до врача, и тот лечит его раны. Опасность не миновала. Сначала было не так больно. А через день началась лихорадка. Временами было очень жарко, временами очень холодно. Начальник пристани заразился от укуса варана. Ситуация крайне серьезная. Пасти комодских варанов кишат смертельно опасными бактериями. Эти хищники едят любое мясо, даже гнилые туши, а иногда и экскременты. Бактерии, наводняющие пасти варанов, могут попасть к человеку через укус. Без лечения рана скоро начинает гнить, наполняя кровь токсинами, что влечет за собою смерть. Некоторые эксперты считают, что это побочный эффект, но не стратегия. Кое-кто думает, что это часть охотничьей стратегии. Другими словами, бактерии вывелись не случайно. Не знаю, верит ли. С точки зрения эволюции теория хромает. Точно, до наступления смерти могут пройти дни, и животные могут убежать на большое расстояние. Драконы не единственные существа, чей укус может вызвать смертельную инфекцию. Кстати говоря, для хищных рептилий и даже приматов эти бактерии вполне обычны. Все-таки трудно поверить, что это часть их способа убийства. Несмотря на то, что инфекция не имеет тактических целей, угроза вполне реальна. Страдания начальника пристани не окончились, но лекарства справились с инфекцией. Доктора смогут помочь и Мансуру. Но только если дяде удастся освободить его из пасти варана. Джафар хватает единственное, что было под рукой, и обрушивает на ящерицу вал камней. Но снаряды не помогают. Джафар дерется со зверем, созданным для борьбы. Эти снимки, сделаны во время исследований костей в коже комодского варана, который я проводил, под каждой чешуйкой, глубоко в коже, находятся мелкие косточки. И что интересно, у более взрослого ворана как этот, косточки срастаются, образуя такие розетки. Через несколько лет сверху черепа образуется цельная пластина. А еще такие косточки защищают их грудь, шею и хвост. Получается, что они хорошо бронированы. На них почти что шлем с кольчугой. Удивительно. Из-за такой защиты отразить атаку варана еще сложнее. Забрасывая ящеры камнями, Джафар зовет на помощь. Наконец, варан наступает и скрывается в лесу. Зверь успела стерзать тело мальчика. С ящерицы опасен вдвойне. Когда варан укусил Ивана Паримана, начальник пристани заметил, что рана необычная. Вообще-то было довольно сложно остановить кровь. Когда я попал к врачу, он взял образец крови и рассмотрел его в микроскоп. И говорит, в крови яд. Что случилось? «Тебя укусила змея?» «Я говорю, нет, доктор, варан». Ученые только открыли, что в слюне комодского варана есть кое-что и пострашнее бактерий — яд. После укуса некоторые токсины яда не дают крови сворачиваться, поэтому смерть от потери крови более чем вероятна. Другие способствуют истощению, понижая давление и повышая мышечное утомление. Вместе они превращают укус дракона в смертельный коктейль и уменьшают шансы выживания жертвы. К счастью, ни раны начальника пристани, ни дозы яда не были серьезны. Он выжил. Мансур с каждой секундой пребывания в пасти подвергается все большей опасности и впитывает больше яда. <плескотворительный патрон> Для Мансура сочетание ран и отравления оказывается невыносимым. Несмотря на героические попытки дяди спасти мальчика от хватки дракона, Мансур умирает от потери крови спустя полчаса. Впервые на комода, за по крайней мере 30 лет, варан убивает человека. Что-то подтолкнуло хищника и спровоцировало трагедию. Была ли причина той же, что и в случае начальника пристани? Иван Париман вспоминает, что наверняка видел нападавшего перед случившимся. Вернувшись в тот день с работы, я видел вораны метрах в десяти от дома, но не обратил особого внимания. Я постоянно вижу бродящих вокруг моего дома варанов. На стоянке смотрителей Лолианг, в километрах от деревни Мансура, комодские вораны часто мешаются под ногами. Обычно они не приносят проблем. Но в тот день что-то заставило одного из них войти в дом человека и напасть. Специалисты осматривают место происшествия. В этом доме варан укусил мистера Ивана. Смотрите. Да, это варан. Ух ты. Это нормально, что такие существа заходят во двор? Да. А в дома они когда-либо заходят? Ну, очень редко бывает, что вараны заходят в дом. Но конкретно в тот раз один из них поднялся в дом и укусил Ивана за ногу. Должно быть, что-то его привлекло. Почему он поменял повадки? Иван Париман считает, что причина была весьма заурядной. Стыдно признаться, но я не стирал носки три дня. Каждый день надевал всю ту же пару. Может быть, он унюхал мои носки? Могло ли такое случиться? Вы когда-нибудь видели, что этих зверей привлекали носки? Да, я видел, как они ели грязные носки. Так они и их поедают? Да. Глотают Да. Может быть, запах носков похож на рыбу? Или разложившееся животное? Причина неприятного запаха ног и гниющего мяса — бактерии. Варан мог принять носки за свою любимую пищу. умение чувствовать запахи в воздухе общеизвестно. При подходящем ветре вораны способны учуять тушу на расстоянии от 3 до 11 километров. Я знаю, что у этих животных отличный нюх. Могу легко представить, что животное унюхало на с этого расстояния. Возможно, варан, вошедший в дом Паримана, совсем не охотился, а искал труп животного. Он забирается по этой лестнице, заходит внутрь, находит источник вони. Это тело. Возможно, он посчитал, что это труп, но и укусил. Может быть, он вовсе не пытался его убить. Но таким мотивом не объяснить нападение на Мансура. Перед нападением мальчик не спал, а двигался. И его нельзя было принять за труп. Варан не искал падаль. Он охотился. Для поиска живой цели у комодских варанов есть еще одна поразительная способность. Вараны способны выследить движение возможной жертвы с помощью языка. Во многом как змеи. Как и у змей, раздвоенный язык передает вещества особому органу на небе. Их обрабатывает мозг, определяя, кто оставил след, когда и даже направление его пути. Настроившись на след, хищник может идти по нему с невероятной точностью. Похоже, что, напав на след, эти животные превращаются в ищеек. По-моему, они даже лучше ищеек. Удивительно, они могут идти по следу многие километры, ориентируясь по старому запаху. Нацелившись на жертву, хищник задействует, наверное, самое необычное оружие своего арсенала. Интеллект. Варанам свойственно куда более сложное поведение, чем мы ожидали. Гордон Бергхардт заметил особые умственные способности варанов, наблюдая за их общением со смотрителями национального зоопарка. С целым рядом предметов животные вели себя очень игриво. О таких привычках рептилий никто не слыхивал. Повыходят этим ящерицам не чужд поиск решений проблем. Именно. На мой взгляд, они приматы среди рептилий. Ящерица будет следовать за беременной оленихой, пока та не родит. Затем бросается под ноги самки, хватает новорожденного, убегает и съедает его. Способность вычислять поразительно. Да, кажется, рептилии более изобретательны, чем мы думали. Несомненно. Я думаю, это одни из самых умных существующих или существовавших когда-либо рептилий. Мансура лишила жизни существо, способное мыслить стратегически. Итак, жители Комоды хотят знать, неужели один из хитрых хищников научился охотиться на людей? На протяжении десятилетий ученые считали, что комодские вараны исключительно падальщики. На это далеко не вся правда. Вырастая во взрослую особь, вараны нападают на оленей и кабанов. охотники одиночки могут даже завалить буйвола, который больше их в 15 раз. На такой подвиг способны считанные хищники на земле. способны преодолевать по 6 километров в день, почти развивая скорость человека. И все равно они недостаточно проворны для охоты на большинство животных. Поэтому полагаются на скрытность. Со временем комодские вораны изучили повседневные повадки оленей, живущих на острове. Они прочесывают заросли, где в определенные часы отдыхают эти ночные травоядные. Обнаружив спящее животное, варан может подкрасться и напасть. Такой метод охоты не похож на трагедию с восьмилетним Мансуром. Он не спал. Но есть и другая стратегия. Комодские вараны — мастера засады. Они прячутся у перекрестков звериных троп и ждут. Камуфляж гигантских ящериц настолько эффективен, что спрятаться они могут буквально где угодно. Вараны едят раз или два в месяц, что превращает их в терпеливых приспособленцев. Прежде чем броситься, они совершенно неподвижно будут ждать, пока жертва пройдет в метре от челюстей. Неужели Мансур подошел так близко? Специалисты осматривают место происшествия. Вот, Грег, здесь это и случилось. Вот как. Выходит, варан лежал здесь, в траве? Да. Здесь его трудно заметить. И мальчик зашел на эту территорию, да, и на него напали. А в какое время суток все случилось? В 8.30 утра. Так, смысл понятен. В такое время эти животные оживают и начинают кормиться. Именно ранним утром олени Комода возвращаются звериными тропами с ночных пастбищ. Вараны запомнили это и, соответственно, устроили засаду. Варан хватает мансура в разгар часов оленьей охоты. Однако в месте нападения, вблизи деревни, гривастых зомбаров немного. Зачем же варан лежал так близко от поселения? Другой случай указывает на зловещую возможность. Еще один чудесный день на острове. Дети резвятся на природе. Херри не забыл утро шестилетней давности. Было воскресенье. Мы с друзьями решили поиграть в лесу. Стали подниматься на холм в ста метрах от школы. Скоро дети подошли к развилке. Тропа ветвилась. Мои друзья хотели свернуть влево, а я направо. Хири соглашается и идет впереди. Я шел первым, а все друзья за мной. Я пытался отбежать, но споткнулся о камень. Варан навалился сверху. Я пытался выставить руку, и он сильно меня оцарапал. Затем варан посмотрел и завертел головой. Несмотря на то, что могучая ящерица придавила беспомощного мальчика всем весом, он попросту ушел. Он взял и ушел от меня. Даже не знаю почему. Я так счастлив, что остался в живых. Реакция дракона оказалась необычной. Он не нападал, он защищался пустив в ход не смертельно опасные челюсти, а когти. Внушительные когти не оружие, а инструмент. Обычно с их помощью варан роет, лазает и придерживает падаль. И еще одна странность. При встрече с Хери ящерица поступила удивительно. Стало подниматься на задние лапы. Комодские вараны балансируют с помощью треноги из задних лап и хвоста. Но обычно используют такую технику в поединках с другими самцами. Похоже, как и некоторые рептилии, вроде кобр и гремучих змей, вораны вступают в ритуальный боевой танец. Соперники соревнуются в силе, и победителям достаются партнерши. Наверное, Хери непреднамеренно потревожил соперника. <связывая> Думаю, он испугался, увидев меня так неожиданно. И я тоже. Ящерица не охотилась на ребенка, но ее местоположение наводит на неприятные мысли. Подобно Мансуру, Хирин наткнулся на варана на подступах к деревне. И напал на него взрослый трехметровый варан. Размер откроет, что он здесь делал. Изначальная длина комодских варанов более 30 сантиметров, больше, чем у большинства ящериц. Чтобы не стать пищей взрослых особей, первое время они живут на деревьях. Они питаются насекомыми, ящерицами, а позже птицами и грызунами. Метровые вараны спускаются на землю, где соперничают за зверей и мертвичей, со взрослыми. Достигнув максимальных размеров, почти трехметровые ящеры остаются на определенном участке обитания, где находят лучшие места для охоты и сна. Варан, напавший на Хери, был достаточно большим и мог поселиться прямо около деревни. Был ли варан, напавший на Мансура, тоже взрослым и местным жителем? Он был большой? Варан был длиной 2,5 метра. 2,5. Крупный зверь. Это 9 футов. Наверное, это была местная особь, как считаете? Да. Здесь находится участок обитания варана. Два происшествия с крупными ящерицами на краю деревни предполагают страшную возможность. Хищники выискивают добычу прямо у границ отдаленного поселения. Еще нападение, теперь в самой деревне, объясняет, почему вараны выбрали жилище людей. Деревня Комода, где Варан напал на Мансура, далекий островок человечества в центре владений драконов. Она становится очагом возгорания в конфликте, назревающем между огромными варанами и людьми. 30 лет назад вораны водились лишь на пяти больших островах. Сейчас их осталось четыре. Остров Подар это необитаемое скопление суровых скал в середине национального парка Камода. Еще в 70-х это место было 8-километровым раем крупнейших ящериц на Земле. Но не теперь. Вараны на Падаре исчезли по причине, которая поможет объяснить нападение на Комода. За последние 60 лет человеческое население в царстве варанов выросло в 8 раз. Последствия для варанов, которым угрожает опасность, а их осталось всего 3000, тревожит. Браконьеры незаконно охотятся на основную пищу ящериц, оленей. А стая одичавших собак, оставленных ими, конкурирует с древними хищниками за падаль и зверей. Некоторые считают, что сокращение популяции оленей повлекло гибель варанов на подаре. Несмотря на старания местных жителей и властей, браконьерство на комода продолжается. Такое давление росло с годами, и вараны нашли новый источник пищи. Вспоминает житель деревни Муста Мустаминг. Давным-давно мои предки кормили комодских варанов. А потом в парке устраивали кормежку, чтобы привлечь туристов. Десятки лет люди кормили варанов. Чаще всего ради развлечения приезжих туристов. Они забивали косы и развешивали в лощине, где их пожирали стаи варанов. В 1994 году аттракцион объявили неприемлемым и запретили. Вараны, которых кормили, не ушли из той местности. Вместо этого они нашли новый источник еды. И Я думаю, что после прекращения кормежки вараны стали приходить в деревню и искать другую еду. Хаким прожил на Камоде все свои 33 года. Он знает, что может натворить голодный дракон. Один из них напал на его дочь Нарини. Подробности этого происшествия объяснят, почему погиб Мансур. Все произошло во дворе дома Хакима, в самой деревне. Моя дочь обедала, а жена рядом мыла посуду. А я дремал в доме. Пока Нари не доедает, ее мать поднимается в дом. И тут. Я услышал крик жены и выбежал наружу. Хаким! Я увидел, как варан укусил мою дочь за ногу и пытался схватить еще. Животное в голову, и то убежала. Доктора вылечивают глубокие раны на рине. Из инфекции неделю ее лихорадит, но девочка выздоравливает. Нападение произошло на краю деревни, в той же местности, где жертвами стали Мансур и Хери. Здесь всегда много варанов. Прямо позади моего дома есть холмик, где обычно лежат вараны. Утром или днем? За моим домом всегда есть вараны. Что же заставило дракона прийти прямо к дому и напасть на Нарине? Прямо там, где она сидела, курица клевала рассыпанный на земле рис. Курица закричала, и мы услышали, как она полетела. Мы решили, что Вара находился за курицей, и вместо нее напал на дочь. Деревенские животные часто становятся добычей. Вараны часто приходят в деревню за курицами, козами и иногда кошками. Мой сосед уже потерял трех коз. Деревенские жители соглашаются с тем, что вараны часто нападают на их скот. Почти ежедневно у кого-то пропадает животное. Почти каждый день. Мог ли варан, убивший Мансура, караулить домашний скот? Ответ находится на месте нападения. Это отличное место для одной из ящериц. Здесь высокая трава, вокруг полно кос и троп. Возможно, здесь больше добычи, чем где-либо на острове. Для хищника, вроде комонского варана, это приманка. Да, и варан устроил засаду. Наверное, варан поджидал козу, кошку или деревянскую курицу. Но появился Мансур, и он схватил его. В высокой траве. Мансур не заметил скрывшегося хищника, поджидавшего, когда мимо пройдет жертва. Нагнувшийся мальчик представлял более мелкую и легкую добычу. После гибели Мансура, Власти отловили у деревни семь крупных варанов и отвезли на дальний конец острова. Но здесь по-прежнему рыщут большие особи. Есть в деревне забор от варанов? Нет. Нет. Кое-какие заборы есть, но не по всей деревне. Выходят орас, спокойно могут входить в деревню, а козы бегают туда-сюда. И, конечно же, дети выбегают тоже. Это очень опасное соседство. В сей день люди комоды живут бок о бок с огромными ящерицами и издревле обитающими на острове. Местные жители огородили сады, чтобы кабаны и олени не портили урожай. Но ничто не мешает варанам охотиться в деревне. Эти люди живут рыболовством и по старинке сушит улов на солнце. Ветер относит запах вглубь острова, во владение комодских драконов. Там, вдали от человека, запах будет древние инстинкты другого опасного хищника и влечет его в поселение. Если мы нарушим равновесие Древнего Царства, лишив до исторического охотника добычи, то однажды можем обнаружить, что еще один из нас стал жертвой.